И алкана, Я работа у тебя такая, <свят> бля. работа у тебя такая, блядь. Ты еле еле разговаривал, глаза косые, <свят> глаза косые, блядь. <свят> бля. дурачок, блядь. Бля. У меня работа, Там у меня бля. работа такая. Бля. Покажи, бля. Свой покажи свой, покажи кривой, кривой. Бля, ты же зря, зря, ты же зря это показал. Зря это показал. Покажи еще раз. Покажи еще раз. Ассалам, анахил. Ты из А ты из Кавказа? Я не. Ты хохол что ли? А ты пидор-казаб, да? Нет, ты хохол, что ли? А ты Питер Кацап. Блять, наши кавказсы были у вас, наверное, похоже на кавказ. Что, как-никак? Вам как да? ульбуло, да? И родился Вы ты. Все кавказки в вытянули, да? Ладно. Ради тебя не до украинца поставлю украинский игр. 20 секунд. Не российский. Иди а. Давай, давай, подожди, подожди, подожди. подожди.